Уже более четырех месяцев на территории бывшего кинотеатра «Ренессанс», а на недалгу центра инноваций, ведутся активные работы по ремонту и утеплению всего здания. Демонтаж внутри помещений и утепление подвального пространства практически завершено. Поддерживается хороший темп работ. Основные усилия сейчас прилагаются именно к подвальной части строения, где наряду с утеплением обустраиваются тепловые трубы и радиаторы, подготавливается теплоузел. Отдельные стены были снесены и сделаны новые перегородки. Важно отметить, что утепление бывшего кинотеатра ведется исключительно изнутри, а сам фасад тронуть не будет так как является ярким примером городской архитектуры послевоенного периода. В последней стадии работ планируется почистить фасад и привести в порядок открытый амфитеатр, ранее популярный для проведения разных мероприятий. Проект, реализуемый при софинансировании фонда ИРАФ, подразумевает не только повышение энергоэффективности строения, но и замену внешних дверей, люков и окон, переоборудование системы отопления и подачи горячей воды, установку механической вентиляции и нового освещения, замену крыши. Все это позитивно скажется на эксплуатации здания, которая в прошлом имело низкий класс энергоэффективности. Активные работы Идутся и в бывшем малом кинозале, где в будущем разместятся мобильные интерактивные экспонаты для обучения детей в области точных наук и предпринимательской деятельности. Уже ведется закупка по этому проекту, который стал возможен благодаря норвежскому финансовому инструменту. Утепление и ремонт Даугапинского центра инноваций необходимо завершить за 12 месяцев с момента подписания договора. Сотрудники центра надеются, что благодаря масштабным работам удастся оживить все залы бывшего кинотеатра. Будущих посетителей ожидает немало сюрпризов. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапинской городской думы.